Одесситка, вот она какая. Чем больше узнаешь о жизни, тем больше убеждаешься в ее непредсказуемости. Ну вот вам очередная история о Золушке. Жила-была в большой семье одесских армян младшая дочь Ануш Адамян. Адамяны давно жили в этих краях, совсем обрусели. Анька, так я ее называла, не бум-бум по-армянски. И если бы не ее нос, ничего от ее национальности в нее усмотреть было бы невозможно. Среди своей многочисленной родни черноволосых выходцев из Армении она была белой вороной. И это не только потому, что осветляла волосы, а и потому, что была она натурой романтичной и начитанной. С ней всегда было о чем поговорить. Исторические анекдоты, стихи разных поэтов, миллион разнообразных тем изливались из нее бурной горной рекой. И все эти свои замечательные знания она выплескивала на своих клиенток. Бедная Анька работала по настоянию родителей косметологом. Работу свою она не любила, хотя считалась хорошим специалистом. Я скажу даже больше. К дамам, которые приходили к ней в поисках красоты, относилась она с легкой долей надменной иронии. Но ну, не понимала она их ориентиров, и скучны были их речи. Так что, вбивая жирный крем в увядающие лица, уходила на в себя. Или читала стихи, говоря, что ритмическая речь полезна для процедур. Кто знает, что потеряли в Ванькином лице искусство или культура. Патриархальный уклад в доме ее родителей исключал любые ее попытки изменить свою судьбу. Она должна была пополнять бюджет и блюсти свою девичью честь. И точка. Единственное, что ей удалось, в отличие от сестер, это отстоять себя и не выйти замуж по отцовскому выбору. Было решено что старая дева-добычица – вариант приемлемый. а Ануш приближалась к 30 годам. Любви она не встретила, личной жизни у нее не было. Все, что составляло ее тайну, – это была мечта о далекой и загадочной Каппадокии и немного денег, копленных потихоньку от всех адамянов. И вот наступил 2000 год. Аньке удалось придумать историю о том, что она едет с подругой в Польшу. В Турцию ее ни за что бы не отпустили. Я имела честь участвовать в этом обмане. Вояж состоялся, и там на земле фантастических гор и вулканов, под небом усеянным воздушными шарами, встретила она Исмаила, выходца из наших краев. К тому же он оказался преподавателем русского языка и поклонником нашей поэзии. Измаил и стал ее избранником. Теперь она живет в Кейсари. Она счастлива, как жена и мать, несмотря на то, что родители так и не простили ей брака с турком. Вопрос. Где находится армянский переулок? Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть, в том нет проблемы никакой.